Всем привет! С вами снова Вячеслав Ульянов. Сегодня я буду рассказывать вам о костюме Аква Дискавери. По индивидуальному пошиву. Сразу скажу, это не реклама. Ролик смотрим до конца. Ставим лайки. В конце ролика раскрою секрет. Итак, приступим. Костюм значит шип по анатомическому крою. Крой сделан по костюму так называемому Аква Дискавери Черная Волга. Очень качественные швы, все ровненькие, никаких ступенек, ничего. Сами видите, еще присутствует тут гульфик, очень удобная вещь. То есть, когда по-маленькому заходишь в туалет, там отпился чай, воды просто. Снимаешь, отстегиваешь бобриный хвост. Здесь у меня, кстати, еще прищепка канцелярская, такая, знаете, металлическая. Тоже очень такая вещь нужная, закрывать, чтобы вода не попадала отстегиваешь прищепку, уходишь в туалет все, застегиваешь прищепку бобриной хвостом закрываешь застегиваешься, поплыл дальше занимает я там, не знаю, 2-3 минуты очень удобно так, дальше все, значит, на ногах края оверлок, прострочены на куртке рукава тоже уверлок, прострочка идет на шлеме видно, да? Так, еще мне что очень понравилось их решение. Значит, на стыке швов, то есть допустим сзади коленок, идет усиление такое, неопреновой заплаточкой. На одной ноге, на другой ноге. В паху также имеется. Так, на куртке. На куртке в подмышке тоже стык швов, усиление неопреновой заплаточкой. С другой стороны тоже есть так, ну вот так вот, костюм очень удобный, очень советую вам шить, значит, заказывать костюмы по индивидуальному пошиву, так как те костюмы, которые находятся в магазине, они в основном сшиты по снятой мерке со спортсменов. Сами понимаете, мы все не без греха, все с животиками пивными, вот. поэтому, как бы, чтобы было комфортно нырять себе всяких там, Неудобств, проблем, заказывать не до пошив Так, по костюму, что еще Я хотел рассказать про подбородок Значит, вы вот здесь вот видите Вот эта штука мне натирала Я спродумал, это недостаток Кроя самого но, но, подождите я Мне неудобно, я просто не привык К такому подбородку, я его спускал вниз Он мне давил сюда под губу Оказывается, что у них было Такое индивидуальное решение Чтобы подбородок вот эта часть капюшона, закрывал нижнюю губу. То есть я перестал его стягивать вниз, мне больше не давит. Закрывает нижнюю губу, губа не, не мерзнет. Вот, это тоже огромный плюс. Потом я не знал, что забудут они или нет, но они не забыли. И сами, значит, сделали вот такие вот лямочки специальные, чтобы вешать, сушить было удобно. Тоже плюс, значит. Еще снаружи, сейчас вот она вывернутая, куртка. А снаружи я там вот заказывал крепление для ножа, как у саргана. Ну, нырял, по крайней мере, мне понравилось вот это вот именно место, чтобы на груди крепился нож. Для меня это удобнее, скажем так. Может быть, у других подводных, подводных охотников другое мнение, конечно. А вот так. Так, по поводу самого заказа, значит. Не заказывайте костюмы у третьих лиц, у магазинов, не пользуйтесь услугами всяческих отелье. Это все просто бесполезный перерасход ваших денег. То есть заказ в магазине, магазин там в любом случае будет какую-то накрутку делать, либо какой-то человек в любом сделает накрутку. Отелье тоже мерки снимает не бесплатно. Все это делается очень просто. Заходите на сайт так в Discovery, у них там в, в индепашиве есть форма своя. Вот. в этой форме есть, значит, все критерии, мерки и подробные инструкции в этой же форме описания, как снимаются тот или иной, или иной размер. То есть, все подробно описано, я заполню эту форму, внизу есть специальное окошко, там вписывайте, значит, какая резина, значит, какой крой, какая толщина костюма, там гульфик, не гульфик, крепеж для ножа, там еще что-то хотите... Вот. Там, значит, все описания вот такие, можно выделить. Так, ну, очень доволен этой компанией. Костюм очень качественный, очень удобный. Сшили за три недели. Воспользовался доставкой деловые линии. Кстати, очень понравилось. За три дня приехал. Доставка деловых линий с Ростова до Самарской области 350 рублей, Ну я считаю это очень недорого Кстати, компания Discovery очень хорошо упаковали костюм Приехал в коробке где-то 100 литровой, наверное, в объеме Размер примерно где-то 500-600 где-то на метр Здоровенная коробка, очень аккуратно сложен костюм А, еще забыл, я хотел с вами поделиться Бонусом они мне отправили майку своим логотипом, а так компания Discovery, вложили туда журнал "Мир подводная охота". Это было, конечно, очень приятным сюрпризом. То есть майка, журнал, вообще круто. И туда же вложили сертификат соответствия неопрена Ямамото, то есть сертификат непосредственно от самой компании Ямамото. То есть это уже как бы точно знаешь, что тебя не обманули, что работают, работают с этой компанией пользуется резиной Ямамота именно вот еще вложили мне там кусочек небольшой я не знаю для чего это проба там снимать или что в то что резина соответствует 45 9 миллиметров так что я еще хотел рассказать а ну значит поделимся секретом по поводу выбора самого материала резина то есть из которой шьется сам костюм то есть она еще называется пена вот у резины есть такой показатель показатель значит это показатель называется память восстановления то есть это то есть, когда ты ныряешь в костюме да на глубину, допустим, на какую-то, на, милли... на 10 метров, допустим, нырнул. вот, У тебя, допустим, с 7 миллиметров костюм сожмется до 6 миллиметров. Выныриваешь, он восстанавливается. Это и есть память неопрена. То есть, вот по этому показателю, как бы, в основном судят о неопрене. Ну, естественно, все костюмы, в основном, которые в магазине обычные продаются, они либо шейка... В принципе, неплохой костюм, либо ну резина неплохая, вот, либо Yamamoto 38 или 39. Но минус у всех этих костюмов и резин в том, что они быстро очень изнашиваются. То есть проходит три года, ты отнырял, вот, вот это вот постоянная компрессия, то есть под давлением ты ныряешь, выныриваешь постоянно, вот неопреденно туда-сюда. он сказать, он этого не выдерживает. Через три года он из 7 мм превращается, у кого в 6, у кого в 5 вообще. Вот. Соответственно, уменьшается толщина, подводный охотник мерзнет. И у подводного охотника не остается выбора, как выкидывать костюм, покупать себе новый, опять тратить деньги. Вот. Но я посчитал лучше один раз, так сказать, потратиться, но на качественный костюм. Костюм, значит, у меня сшит из Ямамоты 45. Сразу скажу, Ямамота 45, если сравнивать с Ямамота 38 или 39, она попрохладнее То есть у меня вот, например, был сарган сталкер. Там ямамото 38 была. Семерка. Я вот нырял весной, температура воды плюс 3. Не было жарко. То есть реально, ну как жарко. Тепло было очень. Прям ништяк. Вот, 45-я резина, сейчас я вот ныряю. Я не скажу, что я, например, мерзну и не скажу, что мне прям вот тепло прям вообще. Вот. Но, кстати говоря, если мало очень двигаться, сидеть где-то в засаде, 45-й резине, я не знаю, там, полчаса где-то щуку выжидать там или сазана в камышах. Вот. Ты по-любому замерзнешь. Поэтому надо как-то немножко шевелиться, там подныривать куда-то. Она будет нормально. Так, расскажу подробнее вообще о резине. О своей, о 38 45 я 38, допустим. 45-я резина. Во-первых, сама резина, она состоит неопрен из самой резины и из пузырьков. Соотношение резины пузырьков у 45-й резины резины больше. Поэтому как бы она компрессию выдерживает больше. Вот. Но, и поэтому она прохладнее. У 38-й резины там побольше пузырьков, поэтому она теплее. И поэтому она через какое-то время просто садится и все. То есть не выдерживает, как бы теряет свои свойства после э, большого количества ныряния. Но хочу еще что сказать. В основном все фридайверы и профессиональные подводные охотники используют 45-ю ямамото. Есть, конечно, еще производители хорошей резины. Такие, как там Дайваба, там или еще там какие-то. Я уже сейчас названия не помню все. А вообще, по мнению многих опытных людей, костюмы из 45-й резины считаются неубиваемыми. Еще хотела поделиться секретом э, тем, значит, чем я смазываю костюм. Костюм я смазываю не как все. Не раствором, шампунем там, или мылом. Я использую масло Johnson's Baby, также развожу с водой, как и все, потом полоскаю костюм, сливаю и одеваю. Какие плюсы? Значит, во-первых, очень легко одевается, смазочные свойства очень высокие, даже если там где-то что-то не поправил, у тебя костюм потом все равно, он благодаря вот этим смазочным свойствам, все равно он встанет на место, там где-то коленка, плечо где-то, там тянет, плечо, все равно все встанет на место. Снимать намного удобнее. Потом, когда приезжаете, например, я вот как делаю снаружи его полоскаю, выворачиваю внутри его, вот сейчас вывернул, вот так вот полоскаю, потом висит у меня, сохнет. И у меня, значит, все равно на резине остается снаружи пленка такая масляная. И когда он высохнет, я его обратно вывернул, как он должен быть. И вешаю сушиться уже, ну, вешу его на сохранение уже, да, он у меня висит если так повесить после мыльного раствора и, например, бывают такие места, где там плохо сполоснул, не отмыл там осталось сверху вот этот вот мыльный раствор неопрен будет склеиваться а так как у меня масляная пленка на резине он склеиваться уже не будет так и потом еще что хотел сказать. По моему личному мнению, как мне кажется, все шампуни, мыльные растворы все равно э, как реагент влияют на саму резину, то есть ее портят. Но это лично мое мнение, я не знаю, может кто-то сама не согласится. Но в принципе вот так вот. Все, всем удачных нырялок, пока.